Как составить бизнес-план? Если вы в сетевом маркетинге, у вас бизнес-план уже расписан да, то есть тут не нужно его создавать, его не нужно придумывать. Вопрос в другом, если вы начинаете продвигаться через интернет, вам нужно создавать э, план продвижения и именно э, думать, как вы можете вернуть свои инвестиции Это ROI либо Reton of Investments. А, и ваш 1 доллар должен самоокупаться как минимум а, в 1,25 центов. Это вот такой минимум. да. То есть если а, каждый вложенный вами доллар в рекламу, в трафик а, приносит 1 доллар 25 центов, а лучше 1,5, а лучше и 10, да? То есть, тогда ваш бизнес успешен. И вам нужно исходить из точки зрения вот, бизнес-план. Ну, не будем называть бизнес-план, вам нужно планировать воронку утепления, то есть первое предложение насколько утеплит для того, чтобы он стал теплым, какая до продажи, какая, какой downsell, какой кросссел, какой upsell, да, то есть и на каждом шагу вам нужно понимать, вот если у меня есть продукты, например, которые приносят мне в среднем чек в 40 долларов, да, то есть я понимаю, что окей, для того, чтобы не протестировать рекламу, мне не будет жалко потратить 40 долларов и пускай даже я не вернуть этих 40 долларов пускай я войду в ноль но зато я буду понимать что я ее протестировал и что работает и что... но зачастую получается так что эти 40 долларов мне к итогу приносят 400 долларов и поэтому когда вы перестанете бояться рисковать когда вы поймете что в платном трафике мощь, когда в платном трафике сила, когда в платном трафике будущее, тогда вы поймете, что не нужно этого зверя бояться, не нужно бояться тыкать по кнопочкам, а нужно просто взять адекватно с холодной, как говорится, головой окунуться в это и адекватно смотреть ход действий вашего бизнеса.